Здравствуйте, друзья! С вами Вольская Светлана, консультант, преподаватель фэн-шуй школы Натальи Пугачевой. Мы начинаем серию видео о летящих звездах на 2023 год. 4 февраля 2023 года по солнечному календарю начинается год водяного или синего кролика. Тем не менее, уже в январе новые энергии постепенно входят в силу. Зная о предстоящих возможных событиях, которые несут эти звезды, мы можем заранее принять меры и обезопасить себя и своих близких от возможных неприятностей, а также получить максимум благоприятной энергии от своего пространства, дома или квартиры. Для тех, кто пока не знаком с системой летящих звезд, надо сказать, что в фэн-шуй различают 9 типов энергии, которые получает наш дом с разных сторон света называют их летящими звездами и для удобства обозначают цифрами. Мы анализируем характер звезды, ее стихию и взаимоотношения звезды с дворцом, в который она прилетела. Схемы, которые используются в китайской метафизике, ориентированы так, что юг располагается сверху, север – снизу, запад – справа, восток – слева и так далее. Так выглядит годовая карта летящих звезд на предстоящий год. Обе карты об одном и том же. Слева стандартная, привычная глазу, справа креативная для новичков и тех, кому легче воспринимать образы. Каждая звезда несет разную энергию и события. Единица – это мудрость, путешествия, успехи в образовании, карьере, результат быстрым путем, деньги, заработанные знаниями и умом. Двойка. Болезни, лень, торможение, накопительство. Тройка. Ссоры, суды, потери из-за риска, поспешности. Все внезапно, агрессивно. Четверка. Романтика, творчество, академические достижения, потери из-за удовольствия или чрезмерности. Пятерка. Беды, проблемы, самая опасная энергия. Шестерка. Карьера, лидерство, дисциплина, контроль. Семерка. Кражи, ранения, сплетни, проблемы с дыханием, риск хирургических операций. Восьмерка. Богатство, недвижимость, пассивный доход. Деньги благодаря трудолюбию. Девятка. Успех, счастливые события, продвижение, взлет, страсть. Быстрые деньги благодаря идее. Звезды, обозначенные красным 5,27, в текущем периоде считаются неблагоприятными, зеленым хорошие. Восьмерка, единица, шестерка так называемые белые звезды, благоприятны всегда. Считается, что когда они прилетают, все зло рассеивается. Это высший уровень иммунитета. Девятка звезда капризная, но в этом периоде прекрасна. Тройка и четверка могут проявлять как хорошие качества. Так и не очень. Для годового аудита нам необходимо сориентировать свой дом по сторонам света. Если вы знаете градус фасада вашего дома, делали замер компасом очень хорошо. Если не знаете, тогда вы можете воспользоваться любой бесплатной программой определения градуса фасада в интернете. Для годового аудита нам этого достаточно. Конечно, чтобы рассчитать натальную карту, нужен точный замер на местности. Для годового аудита нам нужна только сторона света. В нашем примере фасад дома на востоке. Теперь берем план своей квартиры и подписываем стороны света в соответствии с измерениями. Предположим, что в нашем примере окна и балкон в квартире выходят на тыловую сторону дома. Тыл противоположен фасаду, и если фасад на востоке, значит тыл на западе. Подписываем по часовой стрелке все остальные направления. Теперь совмещаем направление плана и годовой карты звезд. Проще всего просто перевернуть план квартиры югом наверх. Нас не интересуют звезды во всех помещениях. Важно проанализировать только ключевые точки в доме.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 Если вдоль одной стены расположены три изолированных комнаты, в них окажутся звезды с трех разных направлений. Если вдоль одной стены находятся две комнаты, не имеющие двери между ними, в них окажутся звезды двух угловых направлений. Если комната по стороне квартиры одна, она возьмет центральную звезду этой стороны карты. Для места кровати используется правило «все, что не в углу, то по центру». В нашем примере кровать получает звезду 8 с юга, потому что в углу на юго-западе стоит тумбочка. Балкон утеплен и застеклен. Чтобы узнать, какую звезду кровать получает с двери, измерять дополнительно ничего не надо. Просто смотрим, в каком направлении дверь расположена относительно кровати. В нашем примере это семерки. Если вы обнаружите в ключевых точках своей квартиры негативную звезду, пожалуйста, без паники. Летящие звезды – это прогностический метод, то есть только потенциал энергетического влияния на наш дом. Если звезда используется один раз, это легкий потенциал события. Два раза – это большой потенциал события. Три раза – это событие. Что значит использовать звезду? К примеру, наша спальня на юге, значит мы используем замечательную звезду 8. Кровать стоит в южной части спальни, уже используем восьмерку дважды. Надо проводить больше времени в помещениях с хорошими звездами и стараться их размножать. Используя звезду в двух ключевых точках, мы получаем благоприятные энергии в двухкратном размере. И наоборот. Если есть возможность уйти от влияния плохой звезды, уходим. Если нет, делаем так, чтобы эта энергия не повторялась в ключевых точках. Проще говоря, секрет успеха в том, чтобы хорошие звезды размножить, а плохим не дать повторяться. В следующих роликах я расскажу о каждой звезде подробно, как подготовить свой дом к смене энергии и внести необходимые изменения. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. До встречи!